В музее имени Лобачевского открылась выставка «Засушенному верить». Автор и куратор выставки Надежда Пантюлина, старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени Тимирязева. Конечно, великой степени эта выставка рассчитана на такой тихий разговор. Выставка «Заслушанному верить» рассказывает о тяжелой эпохе политических репрессий. Для этой цели организаторы экспозиции использовали очень интересный подход. Помимо книг, фотографий, рукописей, здесь можно найти и гербари. Например, вот здесь можно видеть лебеду. Именно из такой травы во время Великой Отечественной войны готовили обед. И у каждой подобной вещи здесь есть своя история.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 Передвижная выставка в каждом новом городе дополняется местными историями и экспонатами. В этот раз экспозиция дополнена растениями из гербария Казанского университета, а также экспонатами и документами из собрания Музея истории. Помимо воспоминаний из Соловецкого лагеря, на выставке можно узнать об истории татарского поэта Хасана Туфана. Он провел 10 лет в исправительно-трудовом лагере в Свияжске. Среди экспонатов можно также найти личные вещи репрессированных студентов и преподавателей Казанского университета, вещи солдат с фронта и детей детскую коллекцию первого президента Республики Татарстан Ментимера Шаймиева. На этой выставке тоже очень много образов, но она создавалась куратором для того, чтобы запугать посетителей, чтобы они узнали все ужасы, с которыми столкнулись люди, оказавшиеся в заключении». Первую экскурсию по выставке провела сама куратор Надежда Пантюлина. Именно она является создательницей этой экспозиции. По ее словам, организация подобной выставки – это тяжелоемкая работа с архивами. В поиске материалов для экспозиции ей помогали более сотни человек. Посетить выставку можно в музее имени Лобачевского до 8 ноября. Роберт Хасанов, Булат Садыков, Универньюз.